В главном здании Казанского федерального университета состоялось совещание представителей КФУ с представителями Министерства обороны Российской Федерации. Были обсуждены вопросы, касающиеся работы со студентами по отбору претендентов на поступление в научные роты, так называемый «Технополис Эра».